Привет, друзья! С вами, как всегда, я Дмитрий Фреско и шоу Кулинарная пропаганда. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас коллаборация с каналом Easy Cook. Для тех, кто не знает, коллаборация ⁇ это совместный выпуск, для того, чтобы вы, мои подписчики, узнали о канале Easy Cook, а подписчики канала Easy Cook узнали о канале Кулинарная пропаганда. Загляните к ним. Формат немного другой, но ребята снимают красиво, рецепты грамотные. И я думаю, вам может понравиться. Я тут на странице ВКонтакте фотографии маффинов размещал, красивых, вкусных и спрашивал, надо ли рецепт в видеоформате делать. Всего два человека из 20 сказали, нет, не надо. Мне вот что непонятно. На канале половиной тысяч подписчиков. Каждый ролик набирает от 2 до 5 тысяч просмотров. А при этом в голосовании ВКонтакте всего 20 человек участвуют. Вы где все прячетесь? Это же получается 20 человек определяет, что смотреть 5000. Голосуй или проиграешь. Что ж, если пропустили голосовалку, теперь мучитесь, смотрите. Итак, для маффинов нам понадобится 2 стакана муки, полстакана сахара, горсть изюма. У меня, правда, не изюма, а вяленая клюква. Три четверти стакана молока. Треть стакана растительного масла. Одно куриное яйцо. Пол чайной ложки соли. 3 чайных ложки разрыхлителя. Немного ванили. И столовая ложка цедры лимона. Я, пожалуй, не стану отмерять ложку цедры, а трое увидела с концов. Я так с места в карьер понесся готовить, что не успел сделать традиционный экстрас в историю. Буду наверстывать в процессе. Во-первых, считается, что маффин – это круглая или овальная выпечка. Как правило, сладкая и, как правило, с различными начинками. Кстати, когда цедру лимона натираешь, не стоит усердствовать. Белая часть не аромата, а горечь придает. Теперь надо хорошенько все смешать. Во-вторых, различают английские маффины на дрожжевом тесте и американские на разрыхлителе. Так что сегодня, получается, я готовлю американские. В-третьих, так как готовятся они практически моментально, то очень быстро они стали популярны, как блюд для завтрака. Ну вот, все перемешал. включая духовку на 200 градусов, а выпекать их лучше в верхней части духовки. Теперь надо смазать формочки растительным маслом. У меня вот такие силиконовые и кисточка для смазывания силиконовая и лопатка для смешивания, тоже силиконовая. Куда катится этот мир? Ничего натурального, всюду обман, ну кроме меня конечно, я настоящий. Теперь осталось только разложить тесто по формочкам, можно сделать это ложкой, но я предпочитаю не возиться с липким тестом и ускорить этот процесс. Удобно сделать от кондитерским мешком, но у меня и мешка нет. Да, что вы смеетесь, вот так вот бывает. Кондитер без кондитерской. Я выхожу из положения так. Беру бумагу для выпечки, сворачиваю в два слоя. Делаю кулек. И все готово. Теперь осаживаю тесто по формочкам. Я сейчас буквально слышу голоса желающих отвертеться. У меня нет таких формочек. Я не смогу это приготовить. Попытка не засчитывается. Форма для маффина делается в 5 секунд. Отрываю кусочек фольги, складываю, беру какой-нибудь стаканчик или баночку. Вот у меня сыновья здесь гуаши оставили. И вуаля. Форма готова. Готовьте. Остается перегрузить формочки на противень и отправить все в духовку. Пекутся они быстро, минут 15-20. Так что времени только-только, чтобы заварить чай, проверить почту, заглянуть в Инстаграм, во ВКонтакте лучше не заглядывать. Там можно зависнуть и мапин сгорят. Вот такая быстрая выпечка. Тон. Попробуйте приготовить. Не сомневайтесь. Готовьте. Понравилось? Не поленитесь поставить палец вверх. Внимание, новые зрители. Во-первых, подпишитесь сейчас, а то потом потеряйтесь и расстроитесь. А во-вторых, пожалуйста, загляните в это видео. Его я специал специально для новых подписчиков. Давайте знакомиться. Напоминаю всем, что у нас сегодня совместное видео с каналом EasyCook. Все ссылки вы найдете под описанием видео. Спасибо за компанию и всем пока.